Сегодня будет спецвыпуск, мы покажем вам тренировку не силовую, а более динамическую. Вот. И главное в этом выпуске Миха и Леха. Ну что, какие-нибудь тоже советы дашь? Нет. Ну а какие советы я могу дать, почему? По, по стойке. По стойке. Именно на брусьях. Да нет, любой стойки на руках, кто хочет Но... научиться. Да тут на самом деле ничего хитрого ты не скажешь, просто пробовать и все. Ну естественно сначала с земли. Вот единственное, что я никогда не стою у стены, не советую этого делать. Только из поначалу. Почему? Ну, на мой взгляд, самое сложное в стойке – это поймать равновесие. Именно в начале, когда ты встаешь, А стена, она не научит этому. Имеет смысл стоять у стены только если новичок, прям совсем новичок, и у него в руках даже силы нет, чтобы удержать себя верх ногами. Вот тогда да. А иначе, на мой взгляд, это бессмысленно. Нет, ну как бессмысленно? Толк тоже будет, но учиться дольше будешь. Вот. Поэтому сразу, прямо без стены. Много падать, конечно, придется, но со временем зато научишься, лови баланс и все. Даже не отчетный, никакой видос, это просто тренер. Не, ну понятно, что я сейчас не но... Ну то это привычно, согласись. А вот ну, ему да. не очень. Ну вот сейчас приучим. Жалко, что тебя не притащили эту штуку, что Я попал. Ну видишь, сегодня Миша и так притащил пиццу много всяких. Still. I Definitely. wanted a story to tell I screamed until the people started calling преследовать с камерой да это же спецвыпуск про вас камера съемка погнали не а тут широковато конечно ну да тут широко не ну Нет, ты ему сильно листишь почти сделал я вижу что он почти до горизонтали дошел Пошел знаешь куда? Это не тебе туда лезть надо Ты правда бы Что-то и правда страшно, да? Да, что-то ты правда страшно Ага, ага Нет, даже этот позор надо вырезать ты меня понял, да? Да, вот это добавлять не надо сегодня все-таки не вылезут. Непонятно. Что скажешь? Осталось только довести близко к идеалу И сейчас я посмеялись, до да идеала. ну-ну Ты как-то очень самокритичен Да, я тоже сказал. Он, он слишком самокритичен Слишком самокритичен? Да нет, слишком. я думаю нет Надо стремиться, правильно? Сегодня попробовали новый формат тренировок Если вам нравится, пишите в комментариях В дальнейшем попробуем более раскрыть эту тему Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Thank <laughs> you.